На ютубе есть видео, оно называется «Речь Гитлера, Сталина и Муссолини. О Второй мировой войне». Речь пойдет не о их подвигах, а о том, как они обращались к народу, насчет их ораторского мастерства. Из всех них выделяется Гитлер. Может вопрос звучит не совсем корректно, но как так получилось, что Гитлер смог своими речами убедить столько людей встать на его сторону и достигнуть таких границ, высот по сравнению с другими? Ну, до Гитлера был значительно ранее тоже известный человек, которого звали Лев Троцкий. Это был генеральный оратор XX века, он был прочище, чем Гитлер, допустим. Но дело в том, что и каждый, собственно говоря, делал свою, допустим, речь, отшлифовал свое ораторское мастерство, по-моему, начиная с Сисерона, на который был очень известным оратором, который речь свой делал так, он набирал в рот, шел на берег моря, набирал в рот камней и говорил с полным братлом камней. Так он шлифовал свою речь, свое ораторское мастерство. Это определенные приемы. И благодаря ораторскому мастерству люди могли, в частности действительно и Троцкий, и Гитлер, они могли подчинять себе огромную массу людей. Если мы говорим только о Гитлере, то Гитлер учился и очень серьезно учился. Это остается за кадром, потому что только вытаскивается его демонические качества. А это да, но это был очень и очень незаурядный человек, который был уже 18 лет магистром черной магии. И это не каждому, как мы понимаем, дано. А там есть очень и очень много неясного во всей этой истории, конечно, с Гитлером. Где он, как он, умер ли он вообще, убили ли его, или он там где-то на Тарелке улицах, где идут там. Ну, есть разные версии всякие. Но то, что он искал, и то, что, возможно, он действительно побывал в Шампане, а, и никто об этом не знает, и то, что засекречено до сих пор, архивы, а, то есть до сих пор э, никто не знает толком, что такое «Ананерго», а это был мистический институт, который заведовал э, Гиммлер. А, вот, э, то есть по одной из версий Гитлер, вообще то говоря, продал душу дьяволу за то, чтобы искать кем он стал. Так, по одной из версий. Более того, где-то там был найден сундук некий, в этом сумлете была написана расписка. Декларация была, там, кровь там была, где-то насчет того, что как это все было и когда и сколько времени ему дали на это А Вообще-то говоря, это уже касается других каких-то вещей и других программ, но дело в том, что... Скажем, сегодня люди получают, они были всегда, есть черная магия, которая занимается какими-то вещами. К примеру, всем известный футболист Рональдо в свое время, ну, есть такие, такие не знаю, какая информация, он заключил договор с да, африканскими там, шаманами, скажем, как говорится, которые сделали из него известного всем футболистам, Интересно. но они потребовали о том, чтобы он потом это отдал. Просто так ничего не делается. И в, в древних книгах, в каких-то вот магических книгах есть очень и очень много примеров. Очень много примеров. Это не тема наших программ. Но это люди заходят туда, куда им не следует заходить. Для того, чтобы воспользоваться чем-то не во благо, а во вред. Поэтому, в частности, мы не будем на этом остановиться. Это много всяких фактов, много информации. Но это, это затянется наше интервью. Гитлер э -э обладал действительно магической силой, силой слова. Почему? Это вибрации. Если люди, знаете, так, вот один насчет кому-то что-то такое суче, да, продавать, его никто не купит. У него нет ни харизма ничего. Здесь надо иметь качество, качество, скажем, подачи информации. И тогда можно сделать очень-очень и очень много. Есть такое понятие, наверное, которое многие знают. Сегодня это называется науки, нейролингвистическое программирование. Да, по-русски, да. По по по по по по по вот, где человека обучают этим всем, и он этим может владеть. Да. Определенные примеры, да. вот, Допустим, сидит человек, он должен сидеть, вот не как я, допустим, сижу, да, вот, а он должен сидеть начисто на ближе. И есть определенная пропорция, допустим, так рекомендуется. Рекомендуется для чего? Это рекомендуется с точки зрения чего? Влияние на аудиторию. Верно? Когда человек это воспринимает по-другому, я, допустим, могу влиять, и очень даже сильно могу влиять, но я этого не хочу. Потому что мне неинтересно влиять на людей искусственно. Мне, мне вообще неинтересно влиять. Мне интересно, чтобы люди хотели воспринимать информацию так, как она есть. А те, кто не воспринимает информацию, насильно, как говорится, мне уже не будешь, верно? Они не воспримут ее, и слава Богу, ей не надо. У нас же сегодня 90% людей, как мы знаем, в да? людей негативных. позитивных людей очень мало. В том-то и дело. Но и становится все больше. Поэтому зачем же мне искусственно это делать? Я лично этого не делаю. Хотя еще раз, если я начну этим заниматься, я серьезно могу. Но цель-то другая. Мне интересно, чтобы не я давал и за ниточку вел, а чтобы люди сами слышали сквозь внешнюю сторону, часто пишут, что у нас 96,5% это рейтинг, такой, позитивный рейтинг людей, находящихся на канале вообще по всем программам, 96,5% позитивный, 3,5% это дислайты, негативный процент, это очень серьезный процент, позитивную сторону. Так вот, некоторые пишут, бла-бла-бла, одна вода. Значит, им не надо, они не слышат. Но таких людей, повторяю, 3,5%. Значит, им это не надо, и слава богу, что им это не надо. Значит, не время их, это нормально. Это нормально. Сегодня время такое. Вот. Так что ораторское искусство – это большое дело, да. Но так, как оно должно быть, ну, вот, там, куда, сверху. Потому что кто-то видит, слышит слова Бога, да, допустим, да, а кто-то у кого-то в голове все по-другому, он себе сам создал внутри себя свой, он, свой мир, и он в нем и крутится в этом мире.